Истина достигается только путем осознанности. Это совершенно неумственный умственный процесс. Истину не нужно придумывать. Скорее, чтобы узнать истину, нужно вообще перестать думать. Чтобы узнать истину, нужно вообще забыть об истине. Освободите себя от груза всех изученных вами теорий, гипотез, философии, идеологии. Процесс достижения истины есть процесс разучения, процесс разобуславливания. Постепенно человек должен выйти из ума, выскользнуть из ума, и стать лишь водоемом сознания, чистой осознанности, чистом наблюдении, не делающим ничего, только наблюдающим, Наблюдающим все, что происходит во внешнем мире и в мире внутреннем. Когда человек может просто наблюдать, без всякого вмешательства суждения, и не возникает никаких мыслей, открывается истина. И чудо в том, что истина не приходит к вам ниоткуда из-за нее, не сходит свыше. Она находится внутри вас. Неотъемлемая ваша природа. Знать истину поистине великое откровение. Потому что вы есть истина. Вы никогда ни на мгновение ее не теряли. Вы всегда ею были. Потерять ее невозможно. Потому что истина само ваше естество. А естество не может быть утрачено. Поэтому мы называем ее естеством природы. То, что не может быть потеряно, само определение природы. То, что может быть потеряно, не природа, не врожденная, но приобретенная. Истина – ваша природа, само ваше существо, само ваше существование, самый ваш центр.